Никого нет! Смотри лучше! Никого! Вот прыгнул! Повторим! Повторим! Вот видите, Женечка, а нам говорили, что это безнадежная операция. А больной будет жив! Это хорошо! Это очень хорошо! Ну так. Сейчас мы пообедаем, а потом будем работать. Аркадий Андреевич, вы же обедали в клинике после операции. Я с вами обедала. Верно. Ну, хорошо. Тогда мы будем пить чай. Тетя! Тетя! Тетя! Мы же только что встретили ее на лестнице. Верно. Ну, ничего, мы будем пить чай с тетушкиным вареньем. Женечка, вы любите варенье? А? детстве все любят варенье. Аркадий Андреевич, вы меня уже 40 раз об этом спрашиваете. 40 раз? Вот, видите, Женечка, какой я заботливый. Тетка права, меня пора женить. Женечка, как, по-вашему, жениться мне или нет? Не знаю, как хотите, Аркадий Андреевич. Нет, Женечка, как мой практикант и друг, вы могли бы в такую трудную минуту жизни дать мне совет. А вы спросите у Сергеевича, ему всегда все ясно. Сережки, он просто наймет карету, а Варька свяжет просто не и к нему вниз через окно. И венчаться. А я бы как брат погоню, но только так для виды. Догонять бы не стал. Шут с пускай венчается. Аркашка, Аркашка, потрясающий новость. Ну вот, непременно потрясающая. Что такое? Товарищи, я сейчас шла, встретила директора. Он мне сказал, что через три месяца, а может быть даже через два, ой, что? одним словом, я еду в Москву в театральное училище. учительство. Представляете? Представляете? И через десять лет по городу будут висеть афиши Костроли Б. Бурминой. Аж нет, даже нет. В А Бурминой. Все будут спрашивать, кто это? кто это В Бурмина? А это. Ой, Аркашка, мне дурно. Вы видите, Женечка, как изменчиво женское сердце. Она счастлива тем, что покидает нас. Ну, хорошо. Ее неискладный брат, бог с ним. Но Сережка, Сережка. Аркашка, о Сережке ничего не говори. Женя, у меня будет с Аркадием мужской да. разговор. Женечка, одну минутку. Я... Аркашка, я его так люблю, но мне все равно хочется поехать в Москву. Даже если он не появится. это значит, что я его не люблю, да? Нет. Это просто значит, что ты становишься большой Валька. Если веришь в себя, надо ехать и ни о чем не думать и не жалеть. А Сережка, он все равно до тебя доберется. переговорить. О чём? О Сергее. Только ты одна можешь на него повлиять. Ну да, что он там ещё сделал? Да он-то считает, что ничего особенного. Ну? Послали его на практику в школу читать литературу. Ну? Первый час он прочёл о Достоевском, а в начале второго вдруг и заявляет. Знаете что, ребята, Достоевский, конечно, гениальный писатель, но я, говорит, его не люблю. Ну да. Да, не люблю, сказал. Так и сказал? Да, поговорили о нем и хватит. пойдемте до перемены, погоняем волейбол. Ну, Варя, ну что ты смеешься? Гоняли до самой перемены. Ну? Ну вот, ты, Варя, передать, что его выгонят. Вот и все. Ладно, я ему скажу. Ну вот скажи. Вот. Ну, а еще что? А еще. Я вот шел мимо кино, там идет новый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь». Я купил два билета по 3,75 середины. Пойдем, а? Ну-ка, мне что-то не хочется сделать. Ну почему? Ну... Войдите. Здравствуй! Здравствуйте! Здравствуй. Здравствуй. Нет, ну что ты? Вы... Так ничего, пустяки. Ну, пустяки. А? Ну, нет, ну, Сейчас же, потому что ты ему шерчишь. Я ему хотел тихо. Он... В общем, я ему сказал, чтобы он ушел, а то, ну, чем он ну, тут он сидит. Ну, Сейчас уходи вон отсюда. Ну, вот Слышишь? видишь, говорят тебе уходить, значит уходи. Я не ему. Ему, ему, ему. Давай, ты... иди, иди, иди, иди, иди. Давай, давай, давай. давай. Потом объясню. Привет. Привет, привет, привет. Ну, Ладно. Ты что, смотришь А что? Ты хочешь, чтобы он да. сидел тут? Да. Так я его сейчас -то -то вот, поди выверну. Вот пойди и верни. Только правда ходит? Конечно, нет. Ну, так да, в чем же дело? Чего он, на самом деле, ходит? А он дружит со мной, вот и ходит. А, дружит. Да. Это он так из трусости говорит. А на самом деле он ухаживает за тобой. Да а да. А ты? Ты ведь тоже ходишь? Я. Я другое дело. Я ведь так прямо говорю, что ухаживаю, а потом возьму и женюсь. То есть как ты возьмешь и женишься? А я вот возьму и не выйду тебя замуж. А я подожду. А я потом не выйду. А я еще подожду. А я никогда за тебя не выйду. Выйдешь. Я тебя, знаешь, как люблю. Я для тебя все, что угодно не могу сделать. Даже глупость. Вот хочешь сейчас со второго этажа выйти? Ой, вечный ты хвостун! Прыгну, да не прыгнешь ты. Хвостун? Ну что ж, пожалуй, верно. До скорого свидания! Хоп! Ой! ты сейчас же вон отсюда, сумасшедший! Ты не ушибся? Нет. Во-первых, не так уж высоко. А во-вторых, две недели предварительной тренировки что-нибудь, да значит. Ну, ничего не бойся. Каждый день не буду прыгать. Скоро уеду. Куда это ты уедешь? Всем бьет один ответ. Вот. Танковая школа, Омск. Ой, как далеко. Сереженька, зачем? А когда ты это решил? Давно, Варенька, еще месяц назад. Все время молчал. Да я не знал, примут ли. Опять бы все кричали, что я хвастаюсь. Сереженка, тебе еще не скоро ехать, да? Завтра. А как же я? Как вдруг и так далеко Мне будет очень трудно без себя. Вот и хорошо. Что ж хорошего? А то, что трудно, значит, любишь меня. Сейчас же уходи вон отсюда, слышишь? Вот что, или ты завтра никуда не едешь, или сейчас же отсюда уходишь. Все наоборот. Завтра я уеду, а сейчас я отсюда никуда не уйду. Ну так я уйду. Варя. Когда весенний вечер нежно тает. И переходит ночь и яблони. Сережа, не беспокойся. Придет, придет, придет. Помирю вас еще раз, так и быть. Я ведь как-никак, а все-таки старший брат. Все хорошо. Вот только поздно. Что поздно? 22 года, это не шутка. Товарищ Луконин, порядки комсомольской дисциплины, стране нужны педагоги. Ха. Дисциплина дисциплиной, а в институт пошел все-таки зря. Почему? 22. Суворов знаешь 30 годам годах кем был. Хотя нет, Суворов как раз нет. Он 30 годам даже <с Estee> полковником не был. Но это не важно, он не был, а я буду. Сережа, опять хвастаешься. Это только не смейся, Аркадж. Я понимаю смешно, конечно. Еще форма не одел, уже полководец. Я не смеюсь, Сережа. Я думаю, нелепый ты человек. Ты ведь по старой школьной привычке натворишь там в армии. Черт знает что. А Сережа в армии за это не прощают. В армии нет. В армии я в общем увидишь. Ну, вагон номер 4. номер четыре, место двадцать один. Саратов Омск. Хоть бы ты ее увез с собой, и тебе хорошо, и мне легче. Я сейчас. Вот так сложил чемоданчик и уезжаешь. Уезжай, Варенька. Ну уезжай, пожалуйста. Но все равно. Я тоже уеду. Куда? В Москву. В театральное училище. Вот уеду. И думать о тебе забуду. Вот и хорошо. Вот кончу школу. Приеду и увезу тебя. Ну куда ты уходишь? Значит так, на вокзал пришла. Два года ждать меня будешь, а потом замуж за меня будешь. А иначе. Что иначе? А иначе очень плохо мне будет жить, мать. Не делай иначе. Сережа, Нарзанчик на выбор. Приказали искать брод, а Луконин повел танк напрямик, через мостик. В результате чего и произошла авария. Да, я приказал искать брод, потому что считаю, товарищ начальник школы, что временные мостики непригодны для прохода танков. Я этого не считаю. Курсант Гуляшвили, вы видели, как все произошло? Да, товарищ начальник школы, скажите. Луконин повел головной танк, мост обрушился. Луконин три раза нырял, открыл люк, вытащил водителя. Я считаю, что... Товарищ начальник школы, курсант Луконин явился по вашим приказанию. Вы получили приказ искать брод. Да, товарищ начальник школы. Вы его выполнили? Нет, товарищ. Вы понимаете, что маневры это почти война? Да, понимаю. За невыполнение приказа 20% кареток. Разрешите идти? Нет! Объясните, почему приняли другое решение? Я думал, товарищ начальник школы, что маневры это почти война. А если бы я искал брод, я бы не успел выполнить задачу. Я считаю, что легкие танки могут на большой скорости проскакивать такие мосты. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. И это все. Все, товарищ начальник школы. Скорость. Третье. Газ. Полный на мазка 6.20. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. Послушайте, Луколь, вы мне все говорите. Все, товарищ начальник школы. Врете? Вы даже мне не сказали, каким образом спасали водителя. Я считал, что это к делу не относится. Как вы его спасали? Сказать по правде великолепно спасал. Опять хватит. Я и не хвалюсь, так и было. Я первый плавец по всей Волге. Слушайте, Луконин, вы ведете себя как мальчишка. Утопили машину, чуть не угробили людей. А теперь что прикажете делать? Под суд вас отдать? Я вас очень прошу, я не могу даже подумать о том, чтобы отметить на меня это все, вся жизнь. Я виноват во всем, но если мне будет позволено, я докажу, что это случайность. Сто раз рассчитаю и докажу. Послушайте, Луконин. Почему танк провалился? И это перед самым выпуском из школы. Чего пройдет? А вот остальное все плохо воно. Очень плохо. Все объяснил начальник? Все, почти все. Водителя пожалел? Пожалел. Я жалею, что его из воды вытащили. Убить его мало. Начальник, что ж говорить, я не виноват, водитель виноват. Бензинопровод засорился. А я где был? Где я был? А танки все равно через такие мосты будут перелетать. Верно. И через рвы будут перелетать. Верно. Прыгать. Все будут делать. Только я, пожалуй, больше от не вижу. Почему, дорогой? А потому, что выгонят меня из армии. Зачем выгонят? Зачем? 33 несчастья у меня, в От нее? От нее. Да, скучное письмо. Полную отставку тебе, дорогой, дают. Да. Почему отставку? Кто тебе сказал? Русским языком написано. Мало что написано. Ясно, соскучилась, три года не видать. Все равно поеду в отпуск увезу ее. Вместе поедем увозить будем. Возьмешь с собой? Возьмешь. Только я теперь раньше тебя в Москву поеду. Как ты думаешь? Отчислить меня из армии, а? Не знаю, дорогая. Не знаю. Ты меня не утешай, ты мне правду скажу. Правду? Да. Боюсь, что А Ай, Шелконин, куда идете? Садится, товарищ начальник, школы. Водителя пожалели? Пожалел. Ну вот и посидите, чтобы в другой раз благородным чувством вовремя занимались. Разрешите идти? Mm -hmm. Ну, а если бы бензинопровод не зазарился? Прыгнул бы. Обязательно прыгнул, товарищ начальник школы. Да правильно, танки могут прыгать. Вот что, средняйтесь со мной поедете. Мне прыгуны нужны. Вместе прыгать будем. Что, не хотите? Нет, я хочу, но... В Москву собираетесь. Знаю. Жениться? Слышал. Ну что ж, дам неделю. Поезжайте, забирайте ее с собой. Неделю? Что, мало? Товарищ начальник, что? вы ее характер не знаете. Чего-ничего, зато я ваш характер хорошо знаю. Ну, дорогой, поздравляю с приездом красавицы жены. Вы даже на меня как-то не посмотрели в Не хочу смотреть. И так знаю, что красавица. Хорошие глаза. Вот такие глаза один час посмотреть и умирать не страшно. Что вы меня так смотрите? Вот вы какая. Что не понравилось? Нет. Что вы? Я только хотел сказать. Вы в наш театр приехали играть? Да. А скажите, какой репертуар вы больше любите? Современный или классический? Ну, Валька, кончилось, пропало. Севастьяныч, прекрати культурную беседу. Сережа, не кричи на него при женщинах. Он человек застенчивый. Неужели? Очень. Слава Богу, будет рядом хоть один застенчивый человек. Севастьяныч, если бы вы только знали, как мне надоели хвостуны... Потом, потом, потом, потом, пошел, Симон купил Упаси вас, намалый, он вай, вай, вай, не такой красивый. Что? Ну, похож. похож. Когда я был доцентом, меня не жалели. Теперь я профессор. Так вчера сестра на вокзале сделала из меня носильщика чемоданов. Сегодня я метр Я не знаю, когда я буду академиком, меня превратят в мальчишку на побегушках. Ах, но сестра. А? Ничего. Плохая, но сестра. Пришлось провожать. Молодец, Аркашка. И все для тебя, Сережка. Аркашка. Аркашка. Все, я две обезьянки соберусь, так сразу про все забуду. Ну, Аркашка, рассказывай, как Женя? Кончил институт. Уехал в Астрах. Это я знаю. Я спрашиваю, как она. Пишет? Иногда. Так, значит, все по-прежнему. Сережа, я тебя категорически прошу. Скажи, зачем припорожила, Коль душе твоей тебя теперь никуда не отпущу. Слышишь? Я вот пойду и уеду. Вот смотря, как держать будешь. Ой. Если так держать будешь, то никуда не уедешь. Ты тебя нет. Наверное, сам куда-нибудь полетишь. Тогда приехал на неделю, женился, и опять год не увиделся. Ты что ты делал без меня? Командовал ротой, занимался французским языком. А ей-богу, я молодец. Я знаешь делаю. Опять впастишься. Вот ты подождал, пока я скажу. Не могу ждать. Вот и так. ой них, француз... У тебя ужасная принадлежность. Да, она мне тоже самая готова. Да? А кто она? Моя француженка. Понимаю. Наверное, с ней гуляли по Тулузе. Тулуза. Что хороший город? Наверное. Наверное, там узкие улички, старые домачики. Металлургические заводы, железнодорожный узел, аэродром, трансевропейская компания. Все знаешь? География от меня Знаешь? Я вот думал, думала, думала и решила. Знаешь, кого-нибудь у вас играть? А тем более, ты будешь здесь первым в Портера. Только я боюсь, теперь все время буду сидеть. Да. Да, да, ясть. Да. Есть. есть. Ну, что... ну вот, придется уйти на полчаса. Когда ну. Ну. могу выехать? Завтра, есть. Дадите роту старшему лейтенанту Куляшвили и можете ехать. Вечерний, Пашхабат. Надеюсь, что питомцы.. Омской танковой школы, ни при каких обстоятельствах, даже самых чрезвычайных, компранэль, жава компромпауа. Если вы лучше по-другому говорите? Здесь, товарищ Молдомник. Ну, сядем перед дорогой. Я не рисковать. Знаю ваш характер. Есть товарищ полковник. весь прибалтийский немец. Вы хорошо знаете русский язык. Понимаю. Он русский. Во всяком случае, у него русское упрямство. Он целый день просидел в разбитом танке. Его взяли, когда он был без сознания. Он русский и должен сказать об этом сам. Слушай. Добро пожаловать. Приятно видеть вас здесь. А что же вы молчите? Вы решили молчать и не хотите разговаривать с нами. Вы не понимаете? Он не понимает по-русски. Может быть, вы француз? Только откуда у вас тогда такая рязанская морда? Простите валять дурака. Слышите? Живу с за этой жади когда вы компромпад? Опять не понимаете. Так значит, вы француз. А ну, вы зато француз? Уже. Откуда же вы француз? Иду, это вы. Я шли до Тулуза. Так. Хорошо. Ну, где же вы жили там, в вашей Тулузе? Эль-Рю, а витей-ву от Тулузы. Я всегда дамераю Ру де марон А кто-кво старого моста? Ру де марон ки стрюк преди вьё понес Ну, Ильялка льнял капот. нет никакого моста. А тут собьешь. Вы даже улицы знаете. А произношение? Неужели вы думаете уверить меня в том, что у француза может быть такое произношение? Вас французскому языку, вероятно, где-нибудь в Нижнем Новгороде, да? Желарепетку, Вы со мной говорить или нет? тебя русским языком спрашиваю. Ты ты, не знаешь русского языка. А такое слово, как расстрелять! Ты понимаешь по-русски? А лучишься понимать, если тебя расстрелять прикажу? Забываешь, когда тебя бьют, тебе недолго придется помнить. Петрович. Здравствуйте, Варвара Андреевна. Я получил вашу записку. Вы просили зайти. Мне? Да, я знал, что вы на спектакле. Василий Петрович. Да. Я уже не та девочка, которая приехала к вам полгода назад. Вы мне все можете сказать. Скажите. Там, где он сейчас, там очень опасно. Да, опасно. Уже семь месяцев я сначала хоть получала письма. Как в них ничего не было, что нигде. Писал, что жив, здоров. А вот уже три месяца ни одного звука. Алексей Петрович, если вы что-нибудь знаете, скажите мне сейчас. Вернется. Это меня ведь никто не скроет. Варвара Андреевна. вы мне можете верить или не верить, это ваше дело, но будет лучше, если вы мне поверите. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Жена солдата в это девушка Иначе нам жить нельзя. Понимаете? Понимаю. Марбаран Грена, второй звонок. Сейчас. Я очень хочу вам поверить, Алексей Петрович. Очень. Разрешите поднести вам по случаю дня рождения? Что это? И мой цветы? Спасибо. Где вы их достали? А я в пяти знакомых домах, все горшки на подоконниках. Аппсы. Вы, извините, что такие вот веточки? Себастьянович, милый, если бы вы только знали, что значит для меня сейчас ведь ваш веточки... Ваня! Варя, дорогая! Варя, все рыдали, Варя. Сам рыдал. Играла, как этот. Ну, как его? Ну, забыл, кто на ты лучше. Дай ручку поцелуй. А, -а, а, уже успел тебе свой веник подарить, ботаник. А мой подарок, Варя, не здесь. Мой подарок у меня дома. Хороший стол. Такой стол, Варя, чтобы за сам смеялся. Вот такой день рождения тебе устроим, вариант -ра <та -та Опять грустно. Надо было сказать ей, дорогой, что он где-нибудь сейчас сидит. Один не спит, ее вспоминает. Улыбается. Да, но ты... Да, но мы с тобой не думаем, что он сейчас улыбается. Мы не думаем. А она пусть думает. На ты um ходит парень возле дома дома моего, поморгает мне глазами, не скажет ничего, никто его знает, чего он и моргает, чего он моргает, чего он и моргает, не нравится мне Петька, рыбу подсечь не умеешь. Двадцать лет в экономический институт пошел. Дурака валяешь. А ты то ведь тоже же был педагогическим. Я другое дело. Я был ушел. А ты не уйдешь. Ну, не всем же военным быть. Всем. Сначала непременно военным быть, а потом делай, что хочешь. А, ну, А да, я? Только так, да. Гипс. Да, неподвижную повязку и груз. Нет, нет, я приеду сам. Часа через два. Хорошо. Нет, нет, я заеду сам. Аркадий Андреев. Ну, почему вы не хотите отпустить меня из клиники? Для вашей же пользы, Женечка. Честное слово. Женечка, к вам здесь хорошо относятся. Но чем вам плохо? Плохо, плохо. Я хочу уехать. Уехать? Нет. Вы просто капризничаете. Скажите прямо, что у директора клиники скверный характер. И что вам не нравится его нос. Если бы вы хоть раз попробовали говорить оно серьезно. Когда шутишь, веселее жить, Женечка. Просто я не хочу, чтобы вы слушали мои скучные рассуждения. А я хочу. Я хочу... Ничего я от вас не хочу. Женечка, я провожу вас. Что с вами, Аркадий Андреевич? Откуда вдруг такая галантия? Она к вам не идет. Ну что, беги скорее за ней. То есть как? Как? Значит, просто, Скажет, что сумочку забыла. Беги, беги, беги. Это же Варин. Ну, Варина, ну, Варина, скажет, что перепутал. Беги, беги. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, сядь, посидим немножко. Нельзя сидеть, дорогой, всю жизнь просидеть можно. Смелым надо быть, Аркаша. Ты меня слушай, я плохих советов не даю. Но зато ты даешь так много хороших, что жизни не хватит их выполнить. И на футбол я ходить должен, и машиной управлять должен. Но с тех пор, как вы все сюда приехали, я всегда что-нибудь должен. У тебя слишком кипучая энергия воно. А я тихий штатский человек. Дайте мне отпуск. Хорошо, дорогой. Сегодня уедем. Как сегодня? Приехали на целый месяц, пробыли всего пять дней. Что случилось, война, что ли? Не знаю, дорогой. Телеграмма от старика. что от и грустно? Заболел? Хуже. Заскучал? Да. Я не знаю, как будет потом, а пока на 9 складных людей обязательно попадется один нескладный. То есть не вообще нескладный, я не жалуюсь. Он мне вчера письмо прислали, по-моему, мне туда операцию сделали благодаря Это все очень хорошо, я не об этом. А вот как ты думаешь, если семь лет дружишь с человеком, а потом вдруг объяснишь ему в любви? Он ведь рассердится, скажет, что ж ты семь лет-то думал, а? Непременно рассердится. Ой, Аркаша, как ты глуп. Ну Нет. просто неслыханно глуп. Почему? Да потому, что она тебя сама все эти семь лет любит. Да, да, да, да, да, да. Ну ничего, ничего. Сережа, надейся я... на меня. Сережа, не вздумай ей сказать об этом. Обязательно скажу. Завтра же займусь устройством твоей свадьбы. Завтра? Но не завтра, когда вернусь. Да вернешься. Сережа, я вот смотрю на твое довольное лицо и думаю, когда настанет такое время, что тебе приятнее будет сидеть дома, чем ехать? А? Никогда. Аргаш, я сейчас уеду, а ты побудь свалить. Хорошо. Уезжаешь, даже не знаю, куда, зачем. Я все равно не хочу об этом думать. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем? О том, как мы с тобой 1 сентября в отпуск поедем по военно-грузинской дороге. Будем проснемся. Кругом горы, как бекпит в снегу. Мы будем с тобой все время вместе. Хорошо, правда? Красота. Не надо бы тебя провожать, платком. Я сама сяду и поеду. А платками пусть машут другие. Пусть. И все же мне. Валя, я сейчас не очень надолго уеду. Не надо, Сережа. Ты же сам не знаешь, насколько. Ну, вот. Я люблю тебя за то, что ты вот такой вот. Я другого не любила. Ладья. И не смей меня утешать. Слышишь? Ну, иди. А то опоздаешь. Идешь на вокзал? You Ты стала совсем-совсем маленькой. Товарищ полковник, нация выбора и строит. Товарищ полковник, пушка и пулемет разбиты. Усеница есть. Нельзя из боя выходить, не поймут. Поезднуть танами. Товарищ полковник, высоту взяли. Ровно 8.00. Слышишь? Сереж. Хорошо. Я знал, что возьмем. Ничего, дорогой. Все, в порядке. Вот так. Потишли, немножко. Потерпи, дорогой. От машины Уйдет тебя в госпиталь. Ничего, дорогой. Ничего. Товарищ полковник. Сергей Ильич. Пойдешь. Там удобнее? Да. Ты только молчи. Молчи. Настолько удобнее, что немцы нас как раз там и ожидали. А ты прям на холм, где не видали. Знаю. Питомцы омской танковой школы там, где удобнее не ходят. Правильно? Вон он всегда. Спасибо, Сережа. Товарищ Сделать. Товарищ генерал майор все в атаку пошли, а он лег, за бугор остался. Так. так. Я Морман. Так чего же вы ждете? Впереди, знаешь, что теперь с тобой сделать надо? Испугался. Я знаю, что ты испугался. Я спрашиваю, что теперь с тобой сделать надо? Знаешь? Знаю. Их ты, молжанин с оружейной слободой. Не было там таких трусов, а тебя не было, после тебя не будет. И ты не будешь испугаться. Отдайте ему винтовку. Отведите его к капитану Синицыну. Скажите, что я приказал дать ему флаг, и пусть первым пойдет в атаку и воткнет флаг по ту сторону реки. Повторить приказание. Отнести к капитану и сказать, что вы приказали отдать флаг, чтобы воткнул по ту сторону реки. Так. Но. Иди. И если убьет, то умрешь как человек, а если останешься жить, то будешь жить как человек. Понял? Ой. Пополняйте приказания. Личность не смотрит в мою сторону. Марк! Гаркашка! Марка. Гаркашка! Почему ты здесь? А я с концертной бригадой. Я так подумала. Сережная бригада на фронте, и мы свое пошлем. Только мы на минуточку так по Дадим один концерт, а потом поедем дальше. А ты просто хочешь быть поближе к Сережке. Хм. Здесь за ним угонишься. Станки не ставь впереди. все-таки. Здесь тоже фронт. И ты. Правда, Арташ? Да. А впрочем, Варя, да. госпиталь это еще не фронт. Вот кончится война, поставят нас всех врачей на автобус и повезут по фронту в экскурсию. Хм. И мы будем удивляться всему, как самые настоящие штабки люди. Товарищ Бульмина, вас ждут. И меня, и я вернусь, Not uh us. -huh. Сереженька, Варя. Варя. Сюда попала. Я в концертной бригаде. Настой человек. Во всем гостям ездила. Да, все такие же. Вот от ничего, а вот я у тебя в своей части оставлю. А им четвером придется без себя ехать дальше. Каждый раз вспоминал тебя. Дайки, пожалуйста, А я вот, видишь? Варя. Покажи. Варя, сейчас уйди, а утром вернешься. почему? Даю тебе слово, ничего не случится. Все-таки попал в дверь Попался. Лучше бы ты. Это мой муж, он жив. Жди меня, и я вернусь тем смертям на зло, кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло, как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Имею в виду. Я сейчас на тебя отыграюсь за все. Ты 10 лет устанавливал порядки в моем доме. Приезжал, когда хотел, уезжал, когда хотел. А теперь я хозяин твоей жизни. Вот недельки три полежишь. Неделя три. Предупреждаю. Если попробуешь удрать, догонюсь, лежу и обратно еще на месяц. А помнишь, Аркаша, Сарат. Когда висит вечер нежно плавает, Таня, ночь, и переходит в меч, и оборони. Странно, да? Ч ты узнаешь? иногда еще странно. Как тебе сказать, в общем ты прав. Война меняет человека. Заставляет его понять, что в жизни важно и что не нужно. Верно, Аркашин. По себе знаем. На войне мы забываем все наши обиды, неудачи, неурядицы. Все, что можно забыть, забываем. А помним только то, чего забыть нельзя. Родину свою помним. Земляков своих помним. Любовь свою помню. Вот, пожалуй, все, что там. Что помним, зато и умираем. Верно, верно. верно. Понимаешь, я только здесь почувствовал, что ничего в жизни откладывать нельзя. Ни дружбы, ни любви. Ничего. Знаешь, что? Догадывайся. Да, я же... Понимаешь, мне всегда казалось, что она только дружится. А я... ...потому молчал... В общем-то, конечно, сто раз прах Когда я вернусь, ни одного дня больше этой ерунды. Первый лишь день приду и скажу. Пускай решает. Первые умные слова, которые от тебя слышу за 15 лет знакомства. Смейся, смейся. Ходим, блядь. Хорошо иду. Потом договоримся. How Ну, зачем извлекать? Будешь ковырять и что-то дать ей пожить спокойно. А может, все-таки попробовать? Ну, жалко вам меня, но понимаю. Ну, зачем глупости предлагать? Вы же видите сами. Поднимите голову. Сережа? Аркаша? Все, Сережа, все. Ты что его спрашиваешь? И меня спросить. Я же лучше знаю. Он ординатор. А я профессор. Каша, ты не дури, слышишь? Что же стоит? Ну, сделайте что-нибудь. Ничто не поможет. Я же знаю. Знаю. Удерешь теперь? Сторожить не буду. Что молчишь? Саратов, клиника. И тишина угодно. Сережа, Сережа, Женя ничего не говорит. Пусть не знает. А то еще хуже. Хуже будет. Слышишь, Сережа? Слышишь? Слышу. Почему опустили.. Опустили голову. Сбили! Сбили его! Сбили, Сережа! Так и надо. Так и надо. Ты их пей. Пей, Сережа. Сильнее. Сафонов, почему вы здесь? Да вот привез вас и застрял. То есть как застрял, почему? Может, вам говорить нельзя, поскольку вы больной. В общем, окружили наших. Пробиться нельзя. Сафонов, мне нужна машина. Со мной поедете? Да, ну. Отставить. Слушай, Сафонов. Через час достать костюм. Где хотите украдить, а достать. Есть украсть, а достать. А я боялся, хирург вас задержит. Теперь не задержит. Разобьем их, Сафонов? А то как же, непременно разобьем, товарищ покуп. Разобьем их, чтобы и памяти от них не осталось. Следов на земле. Давай, Сафонов, газуй сколько можешь. Не узнаешь. Ну как, воткнул флаг? Не успел, товарищ полковник. Ребята обогнали. А это что? Это ходил в разведку, захватил вместе с машиной. А она тарахтит, не едет. Значит, трофей? Трофей, товарищ полковник. А ну, Сафлонов, посмотри, что там такое. Развяжи ему руки, не убежит. Часть. Так, так, усы все те же. По-русски вы тогда понимали. Ничего, ничего. У меня с ним старый счет. Как видите, запомнил. Еще долго помнить буду. Пришли на чужую землю здесь и останетесь. Все останетесь. что а, их Опять не понимаете. Сафонов, расстрелять его. Отставить, Сафонов. А нервы-то у вас оказались слабее, чем у меня. Молодец, Петька. Большую птицу поймал. Он еще пять лет тому назад, когда грабил чужую страну, в чине офицера был. Теперь видишь, сколько нашивок получил за это. Сафонов, вези его в штаб. Петка. Пойдешь со мной? А возьмешь? Товарищ полковник, возьму. Дорогой, ты на меня смотри, чего-то в гимнастерка тупец. Так, так ближе разглядывай, Севастьянович, возьми его, что он в самом деле такой. Сергей! Севастя... Севастян, Севастьянович, товарищ танкист, боевые друзья мои, кругом немцы, в Лепатова, Горбави в Сосновке. Если мы не можем прорваться назад, надо идти вперед. Надо вырваться и разгромить фланги противника. Если у нас нет бензина, надо запастись ему врага. Мы дрались здесь в трудное время. И мы помним имена людей, которых уже нет среди нас. Но сегодня мы должны драться так, как будто они все идут в атаку. Плечом в плечо с нами, как будто мы слышим их голоса, видим их глаза, которые не может ни закрыть смерть, ни засыпать земля. Вперед за нашу землю, за наш народ!